Ну и перед началом моего ролика я хотел бы вам продемонстрировать. Значит, это умный держатель смартфона. Заказывал его на Алиэкспрессе. Значит, как он работает. Подносим любой телефон или руку. Вот так вот ставим на свое место. И вот он держит наш телефон. Чтобы заново его открыть, подносите сзади руку, он открывается и забирайте свой смартфон. Единственный минус, это когда вы ставите на телефон такой защитный бампер, он его не обхватывает, обхватывать не будет. Ну вот как-то так. Ссылка, если что, будет в описании, смотрите сами. В принципе, недорогой, не больше 800 рублей стоит. Ну а далее будет рыбалка, приятного просмотра. Всем рыбоходникам привет! Сегодня мы отправились на рыбалку тут. Карьер такой небольшой и попробуем половить хищника вот я сегодня взял целый набор воблеров вот такой вот набор буду тестировать разные вот эти воблеры всякие всякой расцветки крючки у них очень острые цепляются прям за все это то что я заказывал на алиэкспрессе не отключайтесь вам приятного просмотра ну а я погнал дальше по берегу и буду тестировать ну, приступим к нашей рыбалке. Попробуем покидать здесь. Конечно, этот воблер далеко не не, не бросается, далеко не закинешь. Здесь ветерок такой. Вот, против ветра тяжело. Вот, была поклевочка небольшая. То есть, на этот воблер шучка действует здесь щука точно точная здесь и окунь и щука присутствует ну. так ладно здесь ничего я не поймал сейчас перейдем в другое место вот туда пойдем Вон, щука схватила такую же щуку и держит ее во рту вот вот вот он, вот он вот я короче перешел сейчас в другое место вот щуку взял все таки воблер это сто процентов рабочий вот она небольшая Есть. небольшая скилошная где-то да что такое ты смотри есть Так что на тот же самый воблер рабочий китайский воблер. Ну и ребята, я уже не первый раз говорю, что ссылка будет также в описании. Вот именно на набор воблеров, их 43 штуки. Вот, ну я как бы может быть надоел вам со своей рекламой. Вот, но я заказывал, сейчас еще это Карифану, короче, заказал. Вот ему тоже понравились эти воблера. Вот, пока что вот этот ловистый. С одной щукой мы уже познакомились. Вот, далее будем проходить по берегу, останавливаться, кидать. И так попробуем что-нибудь половить. вот она вот он. почти взяла почти чуть-чуть осталось она будет взяла я прям ее видел вот есть есть Есть небольшая, маленькая. Вот такая. Вот. И ушла. Ну и ладно. Не жалко. Пускай живет. Что, ты... Не, берет, я вот взял э, пару штучек. Это даже огонь точно. Ты смотри. Ну, да вот там большой. Пойдем туда. Вот я туда и хочу. Вот тут он буквально начинается. Все, уходит, уходит, уходит. Да плыви уже, плыви, давай. Я тебе помогу. Иди, иди, иди. Кыш! Так, значит, вот на такой берет. Э, прошлых видео я показывал. Вот он у меня немножко покусанный. Э, буду менять сейчас другой вобер. Вот это рабочий 100%. Вот сейчас поменяю на новый. Значит вот на такой воблер минут 20 кидал пока ни одной пойманной рыбки. Вот, сейчас перейдем на другой, более темный. Вот, попробуем точно такой же формы. Попробуем сейчас на него. Сейчас я вам покажу. Вот зацепил сейчас вот такой воблер. Такая же форма. Вот, сейчас попробуем на него. Надеюсь, хотя бы одного. Сегодня еще на этот поймаю. Все, что я использовал воблеру, у них у всех вот эти якоря, у них у всех острые, цепляются прям за все. Качество, в принципе, хорошее. Секунд где-то 10-15 секунд даем утонуть воблеру, так как он донный, и начнем тянуть мелкими такими перебежками мелкими паузами небольшими вот здесь еще такое место как бы зацепов нету я проверил ещё ни одного зацепа не было песочный берег вот это очень большой плюс Зацеп Небольшой зацепик Все-таки тут есть Небольшие зацепы ну забросы делает конечно далеко с моей новой катушкой с моим новым спиннингом вот так на метров 20 25 вот особенность в этом воблере то что чем чаще тащишь тем больше он углубляется и создает небольшую вибрацию в воде в слоях воды вот, сейчас будем пробовать, как оно все это будет происходить. Хоть одного поймать, посмотрим, работает он или нет. Ну и тащить, конечно, его намного тяжелее, чем верховой воблер. зацеп О, палку вытащил что это? это не палка, это сеть какая-то сеть твою мать а. сетка по ходу дела да надо же Блин, не утонуть Сеть надо же, а? сетку. Сейчас будем убирать сетку. Не знаю, чья. Нафиг она тут нужна? А нет, это даже не сеть. Это какая-то приблуда, типа паука что ли. Он привязано к палке. с грузом да не знаю как называется косынка что ли вот такие нам не нужны зацепы сделаем выводы по этому воблеру воблер короче рабочий окунь на него берет он более такой донный как я и говорил следующий воблер у нас будет вот такой вот расцветки я так понял у нас окунь на дне это воблер более такой донный. погнали О, есть есть есть есть еще один окушок небольшой есть рабочий воблер так его мы протестировали окунь у нас есть вот такой вот на это тоже ничего не брало видать просто рыба спит ну надеюсь мы еще на него попробуем Кто там у нас? О, еще рогаечка. На блесну, да? На желтую. На вертольшок. Сделаем небольшой перерыв. На спиннинге мы пока перестали ловить ну и клевать в принципе перестало сейчас вечер вот, сейчас я попробую на поплавок вот сегодня взял поплавковую удочку посмотрим что из этого выйдет ну начнем нашу поплавковую рыбалку о льет сразу смотри мелко мелко мелко о ведет ведет ведет опа сошел Дубль два хороший во живец что пойдут такие живцы даже во. во живец вот это живец смотри прям как на 10 сантиметров где -то. совсем маленькая да зачем он совсем маленький а все ему глаз выкол он без глазок одноглазый пили. Пробуем попробуем половить на кусочек сала, вот я взял кусочек сала, сейчас нацеплю на крючок и на поплавок. О, окуня идут на салах! Хорошо! Во, еще один насало Хороший <смех> Нормально, слышу. Ну такие стандартные, короче, ладошечные Прям насало херачит один от сала, mm -hmm. ну правда маленький, да нахуй, заебался, <laughs> небольшой, ну сегодня короче сало рулит, реально рулит, да, казан, ты, казан, мы. кто бы еще отказался от такого Блин, сала, дай, ну таких мы будем отпускать, Ого, вот это удар был Ну-ка, давай-давай Тащи ее, Витя Сошла, наверное, да? А, сошла Блин, ну хорошо дергала. Надо было чуть-чуть подождать, чтобы она заглотнула ты знаешь, после войны все герои, бля, я бы тоже, если бы знал, что ее не было, я бы ничего подержал. <решит> Карасик! Хороший. О, еще что-то! вроде Хорошая, да? Не знаю Да, видишь, как сгинает Ух ты, бля Ну-ка, ну-ка, ну-ка Только не сломай удочку Ух ты, ты смотри О, смотри, добротный прям такой хороший. О, бля. Оторвалось нахуй. О, нахуй. В садок его давай. Давайте я сфоткаю. Так... Да выкини его уже. Он мелкий. Это маленький. Он заглотнул хорошо. Ёп, твою мать. Крючок там остался Оторвал крючок? Да Ну елки палки Там остался, Все. А потом зацепь Ну-ка, ну-ка, давай, давай Жди Карась! Да! Карась, прикинь! Да. Вот нет, нет, он его съел. Давай. Ты прикинь. Ой, давай, Кора ты. здесь есть. Давай, давай, карасенок, давай, лезь по льду, давай, еще сейчас. Вставляешь, смотри, какой хороший. Рыба, блядь, давай, еще, давай. Давай, давай, давай, вот. Нет. Давай, давай. Вечерняя поклевка просто давай, в разгаре. Давай, нахуй. Кидай его. Подожди, нет, я там. хочу сфоткаться с ним. Давай, ловить надо, а не сфоткать. Тихо, тихо. Видишь? А там червяк там, смотри, похмурю, я уже три на не ловила, и оставляй тут. Он карак, пришли такой хороший. Карач что ли? Видно, да. А, нет. Огонь! Да, По вечер огонь пошел, да? И, на одного червя уже пятый. Что на живца что ли? Да. А ты так зацепил? Да. Как на донку, но на живца. Здесь, тихо, тихо. О. На донку на живца поймал что-то. Ты смотри, нифига хорошая. Такая, ну, киски ложку. А мучаемся, да? Короче, но, новый вариант ловли рыбы. Берешь, на донку живца цепляешь. Ой, на донку цепляешь и все. Во, хорошая. Это на сегодняшний день самое крупное. Ну, такая полторашка. То, что уделили время. Хорошо, что у нас выходные совпали. <соценно> вот. Хорошо, Хорошо, чтобы вам показали метечка, вы будете знать уже в <соценно> <соценно> <соценно> Короче, выпьем за рыбалку, за да, ту, я которую сур. мы поймали сегодня. Вот. Ну да. Давайте. Я просто подопрошу вот на том